Всем добрый вечер, приветствую вас в нашем самом позитивном, самом быстрорастущем, самом дружном коллективе интернет-проекта «Бизнес с Биоси». Сегодня очень у нас повод хороший, классный для встречи – это завершение первого курса, курса «Интенсив» MLM Profi. Дело в том, что лидерский состав нашего проекта а теперь предлагает нашим партнерам, кроме обычной нашей школы, которая также является эксклюзивной, очень сильной школой обучения, теперь мы разработали и предлагаем нашим партнерам интенсивный курс обучения MLM-профи. На самом деле мы очень гордимся этим курсом, потому что он не имеет аналогов. Такой курс проводится только на нашем проекте. Создан он усилиями лидерского состава, как я вам уже сказала. И это был наш первый опыт. Мы будем надеяться, что опыт очень удачный. Много у нас было студентов. До конца курса дошли, конечно, не все. Но сегодня у нас есть много людей, кого можно поздравить. И мы будем их поздравлять и чествовать. Поэтому давайте начинать. Итак, первый курс интенсив MLM-профи. Поздравляем выпускников Международный интернет-проект Бизнес Биоси. Что за курс интенсив MLM Profi мы предлагаем? Как я уже сказала, этот курс не имеет аналогов. На других проектах нет таких курсов интенсивного обучения. Длится наш курс около двух недель. Включает в себя 7 объемных блоков самых важных тем для роста и развития вашего в сетевом бизнесе. Он включает в себя задания обязательные к выполнению. Круглосуточная поддержка у нас осуществляется, естественно, в командных чатах. Информационная поддержка, вы всегда найдете ответы на вопросы, которые у вас возникают в связи с вашим обучением. А также после, по окончании этого курса, после того, как вы успешно пройдете все задания, все уроки, вы получаете сертификат, подтверждающий успешное прохождение курса. Сертификат это вы сможете поместить на своих социальных страничках в соцсетях, на своих личных страничках. Можете пиарить себя как профессионала, как человека, который прошел этот серьезный курс обучения. Давайте начинать. Вот первый наш участник, первая наша студентка Ирина Пятницкая. Умничка, красавица, это профессионал, это человек, который уже имеет опыт в сетевом бизнесе. Она целеустремленная, она постоянно в чатах, она очень активная, она очень много рекрутирует, она прекрасно, очень качественно сопровождает своих новичков, и она первая у нас сегодня получает сертификат. Давайте прочитаем сертификат данный сертификат подтверждает то что пятницкая ирина прошла обучающий курс млм профи в рамках международного интернет-проекта бизнес биоси курс был пройден в полном объеме что было подтверждено аттестационной комиссией, в которой входят лидеры проекта и наш лидерский состав михейкина марина полыбердина анастасия Клопенко екатерина костенко ксения бонина юлия и ефременко юрий ура поздравляем ириша умничка ну, настоящий профи, что тут говорит то Ира у нас настоящий профессионал, ее, конечно, ждет очень большое будущее. Поздравляем, Ириша, так держать. Так, есть у нас Ира? Иры, по-моему, нету сегодня у нас, да, в комнате, но она посмотрит в записи, ничего страшного. Следующая умница и красавица наша – это Юля Портненко. Юля Портненко э, на нашем проекте совсем недавно, но эта девушка, которая с первого дня взялась за дело. Тоже профессионал с большой буквы, настоящий лидер. Кстати, хочу сказать про Юли, что она задает очень немного вопросов, что меня немножко как обескураживает слегка, но я понимаю, что просто человек ну, вот реально разбирается в бизнесе, она задает вопросы только по делу. Поэтому Юлю, безусловно, тоже ждет очень яркое и классное будущее. Юлечку поздравляем. Юля так держать. Вперед и вперед. Желаю покорить все ступеньки лестницы успеха, как и каждому из нас. Кстати, мама, мамочка двоих деток замечательных. По-моему, двоих деток, Юли если не ошибаюсь. Афонина Ксюша тоже у нас молодая мамочка, красавица. Умничка, никогда не сетует на то, что у нее не хватает времени на работу. Она работает очень мощно, очень целеустремленно, она постоянно активна в чатах, мы ее видим. Она участвует во всех марафонах, участвует во всех наших предложенных обучалках. Умница Ксюша, очень позитивная, солнечная девушка. Поздравляем, Ксюша, тебя с присвоением тебе сертификата, с вручением тебе сертификата и с успешным прохождением нашего курса. Поздравляем, Ксюша. Умничка. Кстати, вот по поводу мамочек, да, молодых. Какая-то мамочка с одним ребеночком может сетовать на то, что у нее времени ни на что не хватает. А у нас есть девочки и с двумя, и с тремя и даже с четырьмя детьми, которые все успевают. Вот еще одна красавица наша, тоже молодая мамочка, Оля Гончар. Ну, мало того, что она красавица, нереальная просто. Она еще и очень целеустремленный человек, она настоящий лидер, она уже давно себя зарекомендовала как настоящий лидер, очень целеустремленный, очень упертый, ее не останавливают никакие неудачи, она идет вперед, она бьется до последнего, можно сказать так. Очень уважаю таких людей, Олечка, поздравляю тебя, ты умница, все успешно прошла все задания выполнены на 5 с плюсом, молодец, поздравляем тебя, ты также получаешь наш сертификат. Умница тоже молодая мамочка. Да, у нас практически все здесь мамочки. Молодые и не очень, но все мамочки. Ирочка Летунова. Здесь вообще отдельный разговор. Ира у нас очень занятой человек, у нее основная работа, очень серьезная, которая занимает у нее огромное количество времени. Но при всем при этом Ира всегда находит время на бизнес, на работу в нашем проекте всегда позитивно у нее очень классная посты она выкладывает в своих соцсетях видно что она делает это все с, большой, с большим вдохновением с душой она давно с нами уже ира и она давно себя зарекомендовала как настоящий лидер как серьезный профессионал поэтому Ириш вот тебе низкий поклон за то что ты находишь время на работу это на самом деле очень сложно но ты находишь и не не набегами работаешь а работаешь регулярно постоянно очень Целеустремленно. Это мы все видим и очень ценим. Поздравляем тебя с тем, что ты также успешно прошла курс, выполнила все задания. Все также на 5 с плюсом. Умница! Следующая у нас выпускница это Света Комарова. Света Комарова тоже не так давно на нашем проекте. Ну, в принципе, наш проект вообще молодой. Мы здесь все не так давно. Нам просто кажется, что мы уже долгие годы вместе. На самом деле, мы все здесь недавно. Но Света взялась за дело тоже очень серьезно, сразу, без лишних разговоров, потому что она тоже имеет опыт в сетевом бизнесе. И что хочу отметить по поводу света: Света, все, абсолютно каждый урок... Четко применяла на практике, то есть у нее практика шла э, рука об руку с теорией. Все абсолютно было применено на практике, выполнены все досконально задания. Умница, хочу отметить Свету, молодец она в этом плане. И она тоже очень серьезный, очень целеустремленный лидер. Не сомневаюсь в том, что в скором времени будем обязательно поздравлять ее с директором. Молодец, Света, поздравляем. Катя Зазуля. Милая, обаятельная, нежная. Всегда, постоянно в чатах. Великолепные посты. Я прям зачитываюсь ее постами. Прекрасные посты. Очень профессионально сделаны, очень с душой. Тоже девушка, которая четко идет к поставленной цели. Не сворачивая ни, ни направо, ни налево, никуда. Она идет четко вперед. Умничка. Катя, поздравляю тебя от всей души, желаю тебе огромных успехов и покорения всей лестницы успеха. И пускай компания продлит для тебя обязательно ее новыми ступенями. <поздравляем>, Поздравляем тебя, Катюш. Умничка. Следующий номинант у нас это Вахрушева Агафья. Что хочу сказать по поводу Агафьи. Это настоящий боец. Так, если она, нету ее, да, сегодня? В комнате, ну, не страшно, посмотрит записи обязательно поздравлялку. А по поводу Алгахи могу сказать, что это настоящий боец, это суперлидер, это один из самых быстро растущих лидеров на нашем проекте. Это человек, который не, не учитывает вообще никакие сложности и трудности, в принципе. Она, вот, ну, как, как бы, кстати, как ракета летит вперед. Она живет в труднодоступном районе, у нее проблемы с доставкой, а у нее проблемы с интернетом. При всем при этом она рекрутирует просто по-сумасшедшему. Она умница с огромной, огромной, огромной, огромной большой буквы. Настоящий лидер, настоящая молодец. При всем при этом она нашла еще и время пройти полностью наш курс MLM-профи, выполнить все задания на пятерочку с плюсом, как и все. Поэтому от всей души поздравляю Агафью. Я совершенно не сомневаюсь в том, что она будет на очень высоких званиях, на самых высоких званиях в компании. Поздравляем, желаем тебе успеха, успехов и только успехов. Я считаю, что вот на Агафью надо равняться, потому что несмотря на все трудности, которые есть у нее, она идет вперед и никогда не жалуется, и не плачется. То есть она делает свое дело четко и ясно. Умничка, Агафья, поздравляем тебя все. Молодец. Гордимся тобой. Солнечная, красивая, нежная девушка Нурдинова Диляра. Красавица. Такая она, знаете, вот как весеннее солнышко. Всегда приятно смотреть ее посты. Такие красивые у нее фотографии. Такие у нее интересные посты на страничках. Она постоянно активна в чатах. Никуда не пропадает, мы ее все время видим, она постоянно в наших рядах, то есть видно, что человек, она тоже имеет опыт в сетевом бизнесе, она настоящий лидер, ну вот вы знаете, она такой лидер солнечный, можно сказать, очень красивая, нежная, замечательная женщина и при этом очень сильный лидер с очень сильным стержнем. Делярочка, поздравляю тебя, ты умничка, огромных тебе успехов. И, конечно же, тоже покорение всей лестницы успеха нашей компании. Поздравляем, с удовольствием вручаем тебе сертификат, тобой заслуженный. Зотова Елена, тоже профессионал с большой буквы. Елена имеет опыт в сетевом бизнесе. Она нашла своего наставника сама, она четко знала, в какую компанию ей идти. Она нашла компанию, она нашла своего наставника, замечательно, у нее прекрасный наставник, Катюша Клопенко. Она пришла осознанно, и это очень заметно. Это человек, который четко выполняет все, что ей предлагается, четко обучается, четко идет к цели. Тоже никакого нытья, никаких отговорок, никаких но нет. То есть это... Девушка, которая идет четко по поставленной цели, по четко разработанному плану. Умница, респект. Молодец, Лен, поздравляем. Очень хорошо прошла весь курс. На 5 с плюсом, так же, как все девчонки. Все выполнено, поздравляем и вручаем заслуженный сертификат. Молодец, Лен. Ника Новааня. Нежная, красивая. Умная, интеллигентная, а, также очень серьезный лидер, очень серьезный лидер, это прям заметно, это чувствуется во всех поступках. Но, в принципе, вы знаете, каждый человек, который прошел наш курс от начала до конца, уже можно сказать, что это лидер, стопроцентный лидер. Потому что ну, не лидер, человек без лидерских качеств не пройдет до конца этот курс, он обязательно отсеется где-то или в начале, или в серединке, или в конце. Анюта прошла полностью все обучение, она также активна в чатах, она работает, она четко идет к поставленной цели. Молодец, умничка, красавица, поздравляем, желаем также огромных успехов, покорения всей лестницы успеха. Я надеюсь и верю и знаю, что мы все покорим лестницу успеха и компания для нас продлит эту лестницу, никуда не денется, потому что не за горами тот момент, когда мы окажемся на вершине. Все. Поздравляем, Анюта, вручаем заслуженный сертификат. Орехова, Юли. Юля. А... У вас всегда активно в чатах, всегда видим ее рабочий процесс. Это девушка, которая также имеет а, опыт в сетевом до этого. Она осознанно выбрала компанию, нашу компанию, она выбрала наш проект. Она пришла к своему наставнику. Наставник, насколько я знаю, у Юли у нас Вахрушева, Агафья какому замечательному наставнику пришла, старается, работает целеустремленно, очень идет к своей цели, очень активно в чатах, видно, что профессионал с большой буквы. В общем, умничка, что ж тут говорить. Умница, Юль, поздравляем, очень успешно прошла весь курс на 5 с плюсом. Все задания выполнены, все успешно, все замечательно. Вручаем заслуженный сертификат, поздравляем, желаем огромных успехов. Молодец, Юль. Титова Евгения. У нас все девочки одна другой краше, все красавицы, все умнички. И все такие целеустремленные, целеустремленные лидеры, настоящие, классные. Тоже девушка нежная, красивая, но с очень серьезным, серьезным лидерским стержнем, очень целеустремленная, очень упертая. Полностью прошла весь курс. Видим ее в чатах, отличные посты, человек работает, человек старается, идет вперед. И несмотря на такую хрупкую нежную красоту, это очень серьезный лидер, который обязательно добьется огромных успехов. Поздравляем, Женя! От всей души поздравляем! Вручаем сертификат заслуженно заработанным и желаем огромных-огромных успехов! Молодец, Жень! Умничка. Вот 13 наших выпускников. Всего у нас сегодня 13 выпускников. Всех их мы будем поздравлять в чатах сейчас. Каждому из них мы вручим их сертификат, который они смогут пиарить на своих страничках в соцсетях, показывая свой профессионализм. Я хочу сказать, что следующий курс интенсив MLM Profi мы будем проводить в январе. Мы планируем проводить такой курс один раз в месяц. Поэтому все новички, которые будут приходить к нам на, на проект, пожалуйста, при выполнении необходимых условий для участия в этом курсе, сообщайте, пожалуйста, своему наставнику, что вы выполнили условия, и мы с удовольствием вам, вас запишем на следующий курс интенсив профи, который будет еще более углубленным, еще более насыщенным, еще более интересным, который сделает вас еще более продвинутым MLM-профессионалом. Поэтому э, приглашаем вас на следующий курс MLM Profi после Нового года. Он уже у нас будет проходить в январе. Еще раз поздравляю всех выпускников, всех замечательных красавец. 13 наших красавец, такое волшебное число. Всем желаю огромного успеха. Всем желаю самых-самых высоких званий, покорения всей-все-все лестницы успеха БиАСИ. И, конечно же, огромное вам спасибо за то, что вы выбрали наш проект. И за то, что вы находитесь все в нашей дружной команде. Мы уже давно стали одной семьей. Спасибо большое всем, кто сегодня пришел на наши поздравлялки. Теперь постепенно переливаемся в чаты и будем продолжать поздравления там. Спасибо! Ура! Аплодируем еще раз нашим а, участникам курса MLM профи. Всех целую, всех люблю. Пока-пока. До встречи в чатах.